Come in. Get back. Come round. Это особенные глаголы. После них употребляется или предлог. Do you want to come in for a cup of tea or coffee? We will get back from holiday soon. Kids like to come round for a quick chat with their granddad. Или они употребляются самостоятельно. Please, come in, she invited. Существительного после них нет. If you get back in time, you can come with us. Если вы вернетесь вовремя, вы пойдете с нами. Nick usually comes round early. Опять, глагол употребляется самостоятельно. После него нет существительного.